Вечер в формате немого кино – давняя задумка бессменного художественного руководителя Казанского камерного оркестра «Ля Примавера» Рустема Обязова. Благодаря выигранному гранту от Министерства культуры с этой программы коллектив выступил в 13 крупнейших городах Транссибирской магистрали. После возвращения в Казань труппа вновь погрузилась в репетиции. Программа турне войдет в благотворительный проект в поддержку дома Роналда Макдональда «Слушаем кино». Концерт состоится 4 октября в актовом зале Института управления экономики и финансов КФУ. Гости вечера Вспомнит мелодии всеми любимых композиторов Дунаевского, Пьетсолы, Доги, или Крана, украсившие множество кинематографических лент. В этот вечер слушатели станут одновременно и зрителями. На большом экране под инструментальную музыку будут показаны отрывки из известных художественных и анимационных фильмов. По словам Рустема Обязова, достаточно сложным оказался подбор репертуара для концерта, ведь он должен угодить и взрослым, и детям. Я думаю, что мы нашли эту золотую середину, во-первых, эти фильмы многие и дети, и взрослые видели, но думаю, что, скажем, мультфильм «Три поросенка», который там у нас есть, и с музыкой соответствующей знаменитой, он будет интересен и взрослым и детям, потому что взрослые будут встречи, вспоминать детство, а дети просто радоваться мультику. Слушатели смогут не только познакомиться с современными работами в сфере киноискусства и услышать высокохудожественное исполнение камерного оркестра, но и сделать доброе дело. Вырученные из концерта средства будут направлены на поддержание работы первой в России бесплатной семейной гостиницы дом Рональда Макдоналда в Казани. Я с удовольствием приглашаю всех желающих студентов, казанцев э, на концерт, который состоится 4 октября в 6.30, в бывшем. Э, Казанском финансово-экономическом институте. Сейчас это уже федеральный университет, но я думаю, что многие еще помнят это здание как кафе. Диана Вакян, Роман Самарин,